Буэнос диэс, братва. Ядерно рассветно среду экран, и Это значит, что мы продолжаем проходить Гара Вор. Усаживайтесь поудобнее. Берите свои ништячки. И делайте громче. Так, становились мы в каких-то руинах, мать их за ногу. Епс. Опа. Вандерн. Так, рубленая. Камешек. Смотри. Слушаюсь. Этот язык я уже видел. Так, а дальше-то чё? Закрыто, закрыто, чё бубухсеть-то? Так. Я сейчас пёздаю назад, где-то еще должен быть переход, или чё? Запечатана магия рун. Чтобы открыть, найдите, разгадайте стряпичь.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 Я себе сказал, я себе. Опа. Девять таких яблок. Девять сундуков. Так, да, там где-то с той стороны я видал цепь. Цепочка. стали сильнее. Смелее. Правда, теперь он хер поднимется, но это вообще не наша проблема. Мертвецы, думаешь, тут безопасно? Думаешь, безопаснее там? Фу, что за вонь? чинка Это скитальцы? китайцы? Не тронутые. Гляньте. Быстро разводите костры! Сигмунд, ножи! Уже столько дней без мяса. Мясо? <сх> Это мы? Назад! А вдруг перекинуться? Живыми будем держать, а мясо отрезать. Понемножечку. Сражаться я буду один. О, у него <схот> он <звонит. схот> Че? Да я вообще не вижу. Закрой свое сердце. Идем. Нам предстоит долгий путь. Нормально так. Ч ⁇ за нахер? Трупаки восстают. Ну что, понесла. Оп. соберись надо искать выход так. а где в этом месте может быть выход вот так лифт ладно Опа. И он цеп. А трей. Цеп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 Ты был прав. А пацан, ты глазастый, я смотрю. Ты ж, пацан, да? Как ее имя? Да не знаю. Мое имя эту скотина не спрашивала. вот ты я ее не спросил. А твое? Брок. Вера Логан.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 Давай, конечно. Ну, что Я! Ты прав. Я тебе не верю. Идем, сын. Внизу рукояти есть руна, по форме как вилы. Ну, mm, дигер Это было наше клеймо, пока мы с братом не разбежались. Вот у меня его половина, видишь? Ну чё, мне с ним поработать или как? Хорошо. Но смотри, чтобы улучшил. Хм, типа обижаешь? А ебё на А где вторая половина клейма? У моего тупорылого брата. Зато весь талант у меня. Гляньте. Я готов к работе. Кто-нибудь для мальца? Кто-нибудь еще? Обояние, конечно, тоже защита. Ну, зачем испытывать судьбу? Аринь! Опять вы! Смотри, не спугни! Наш приятель снова прячется за деревьями! Давай, бросай свой топор! Да! Да! Как я Приемлемо! Приемлемо! Знаешь, что приемлемо! стойка! в Накидываю, как с глифа. Твой папаша рубится. Ты не бойся, тоже так выучишься? Не уверен. Эта дорога ведет к горе? Примерно в ту сторону, ага. Ну что, глянешь на -то мои товары? <звы> что на этот раз сломали?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 это было последнее о чем мы с ним договорились по братски забойно отвали прости!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 Мы снова здесь. Что-то я, видимо, кругами блядую. <свист> Что-то я где-то круганул. Может, отсюда? Сейчас ебём с ней ссы. Наси усы. Наси не ссы. Нахуя кругаль дала, главное, зачем? Ой, бля, ладно. Ой, сундучара. О, сталюка. Конечно заебись есть. а еще к этому Ну к делу Чего нужно? Что еще? Материал весьма прочный своим напором денек продержит. Ну что, хочешь получить от меня крупицу мудрость? Идем. Рад встречи, Брок. Придумаю имя твоей зверюги. Эй, сраная благодарность. <связать> сраная благодарность. А ну иди сюда. <связать> Хорошо. <связать> Эй, вы только поаккуратнее. А то ведь Кайский там не соберете. <связать> сраная благодарность. И сраная благодарность, иди сюда. Кажется, здесь можно пройти. А вот только как. Удиви-ка меня. Кусается. Что здесь? Я Что ты Так. Можно попробовать... Можно попробовать где? Я чуть-чуть не знаю. Должен быть с этой механизмы какой-то привод. Эта штука тоже на рычаг слабо похожа. Так, здесь проход немая. Каких скрытых механизмов я тоже не наблюдаю. Короче, решим эту головоломку, будем потиху сворачиваться, я так разумею. Это я, например. А, хуй пойму, как здесь пролезать. Получается, заставить... Я что-то хуй понял. По идее, по идее. Если сбить садками, то у меня откроется шикардусный проход. Как говорится, нихуя еще не понимаю, но ошибка интересна. команде чертыла Но я так думаю, что если система вся пизданется, будет весело. Причем, возможно, сильно весело. Но на этом моменте я, наверное, прервусь. Спасибо всем, кто смотрел. Лойс, пиписка. Увидимся в следующей серии. До скорого.